Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня на нашем прекрасном канале ты можешь ознакомиться с содержимым прекрасной коробочки от компании Tamiya. В данной коробке содержится модель английского бомбардировщика The Helland Mosquito в масштабе 1,48. Размах крыльев данной модели в собранном состоянии составляет 344 мм длина фюзеляжа 264 мм. С одной из боковых сторон можно наблюдать один из вариантов окраски данного самолета или я бы сказал даже камуфляжа нанесенного на этот прекрасный самолет видимо это морской вариант он покрашен вот такими прекрасными голубо-серыми цветами и вот как можно обратить на этой стороне вот здесь модель искать в стопочке под номером 62, еще на одной стороне на одной из боковин можно наблюдать вариант раскраски данного самолета. Ну и давайте перейдем к рассмотрению пластмассы. А сам набор у нас представлен в 1998 году. Итак, первая, так сказать, инструкция предлагает нам вариант окраски. Это довольно-таки большой лист в данном наборе. И представлен он в масштабе данной модели. То есть, грубо говоря, чертеж, по которому будет удобно при окраске этой модели сделать маски и правильно расположить их в наборе. А обычная инструкция выглядит примерно вот так. На этом дополнительном листе представлены еще два варианта окраски данного самолета. Всего их в наборе три. Быстренько пробежимся по инструкции и перейдем к пластику. Вот такая вот инструкция. Это не книжка, обычная раскладушка-распашонка. Здесь краткое описание самолета на двух языках. По стандарту Утомии вот такая вот разверточка длинная. Очень неудобная, но, как говорится, что есть, то есть. Зато она очень информативная, хорошо отпечатана, все хорошо отрисовано. И я думаю, что собрать модель по данной инструкции не составит проблем даже у новичка. И да, друзья, маленький лайфхак. Такие инструкции удобно подвешивать перед вами на какую-нибудь вешалку а брючную с зажимами. Вот таким вот образом. Имейте в виду. Так, вот у нас первый пакет, в котором у нас представлены элементы фюзеляжа, то есть половины также можно здесь наблюдать два пассажира, сам пилот данного борта и его штурман. Качество фигурок довольно сносное, отлиты они хорошо, ничего не смазано, сдвигов нет, облоя нет, хотя набор и очень-очень старый. По меркам модельного мира, я бы сказал. Качество, повторюсь, очень хорошее, все детализировано. Тамия славится тем, что делает довольно-таки Хорошо собираемые, стыкуемые и детализированные наборы. Так что пока вот на первой рамочке придраться не к чему. Переходим к следующей рамке. Следующая рамочка у нас представляет костыль с колесиком и элементы мотогандул. Опять же, выполнено все хорошо. Присутствует отличнейший крой. Присутствует некоторый клеп там, где он нужен. Самолет у нас не цельно металлический, Также вот с обратной стороны имеется ребра усиления внутри ниш шасси. В следующем пакете у нас Две вот таких вот идентичных рамки, на которых содержатся пропеллеры, элементы стоек шасси. Ну и давайте одну из них мы рассмотрим первым делом. Здесь у нас пропеллеры, колеса вот такие вот огромные. Для 48-го масштаба я сказал, что просто супер огромные. Детали бомб выхлопные патрубки, сами стойки шасси и всевозможные детали. И вот здесь вот подвесы с ракетами. Также посмотрим и вторую рамочку. Может быть, что-то здесь нет. Это просто дубль. Вот. Но получается у нас есть, как говорится, запасные пропеллера, Хотя они немножко отличаются по форме. Значит, вариативность модификации можно сделать из набора. То есть, можете обратить внимание, вот здесь вот у нас лопасти имеют более скругленную форму, здесь более заостренную. Так что все-таки необходимо обращаться к мат-части, чтобы более точно передать модель постройки. Очередной летник из данного набора за маркировкой 2000 год. Возможно, в эту модель вносились какие-то изменения спустя некоторое время после релиза данной модели. И на этом летнике мы можем посмотреть на представленную здесь приборную панель, носовую часть с отверстиями под вот, пушки, элементы кабины, внутреннюю часть интерьера самолета, всевозможные перегородки и сами пушки. Опять же, выполнено все хорошо, или даже я бы сказал отлично, не намека на облой, какие-то дефекты, утяженные там, что-то связанное с литьем. Просто прекрасно-прекрасно сделанный литник. Далее рамочка с крыльями и элементами оперения. Основные крылья и стабилизаторы. Крой выполнен отлично, клеп тоже прекрасен, он довольно-таки в меру глубокий и отлично читаем. Но ну, для 48-го масштаба другого ожидать от томения не стоит. Отлично выполненная рамка. Вторая рамка с деталями крыльев и стабилизаторов, плюс законцовки даны э, с разными вариантами бортовых огней. Видно здесь двойные идут и одинарные. Качество, опять же, отличное. Итак, далее листочек с декалями. Качество декалей прекрасное, ни сдвигов, никаких-то смазок нету, все отпечатано хорошо, есть малюсенькие читабельные надписи. Технички здесь немного. В общем, качество отличное. И последний литник из данного набора – это остекление. Остекление выполнено очень-очень хорошо, оно прям очень-очень сильно прозрачное, никаких царапин нету, хотя поставляется оно в обычной пакетике без каких-то уплотнителей там, предохранителей и так далее. Вот можно посмотреть, как, насколько хорошо видно через данное остекление. А на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Добавляйтесь в группу ВКонтакте. Заходите в Инстаграм. Добавляйтесь в чат в Телеграме. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. А, а, а, вот, а, ну вот, ну и он бомбардировщик. А, ну да, он же бомбардир.